Тема рейтингов университетов в последнее время приобрела большую популярность. Российские вузы не могут войти в первую сотню мировых рейтингов, так как оценка качества образования в России не соотносится с европейской системой образования. Что же мешает российским вузам в продвижении в мировых рейтингов? На этот вопрос эксперты ищут ответ еще с появления первых рейтингов. Университеты, именно классические, диверсифицированные, многопрофильные, были разделены в угоду так называемой индустриализации, были разделены по э, отраслевому принципу. И это сохранялось ну, фактически вот до начала 21 века. Это разделение, которое вот отбросило нашу э, систему образовательную ну, фактически далеко назад. Во время своего визита в Казанский федеральный Алексей Чеплыгин все же отметил и положительные стороны. Например, развитие инженеринговых технологий, а в частности биотехнологий. Как выразился эксперт, будучи за науками о жизни, биофизикой, биохимией и геномикой. А российские университеты в этих сферах имеют хорошие результаты. Вот мне да, очень сильно понравился э, зоомузей Казанского федерального университета. Ну я уже в нескольких зоомузеях университетских был, но это вот один из... Лучших и он соответственно связан как раз с науками о жизни. Начинается -то все от коллекций, от коллекции там червячков, бабочек, жучков, птиц. Ну, вот Птицы просто <плес> прелесть в завершении визита руководитель группы национального рейтинга университетов отметил, что КФУ демонстрирует высокие компетенции в сфере управления академическим трудом. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюз.